Доброе утро всем, очень рад вас видеть на канале. Рад новым гостям, кто смотрит данное видео. И сегодня я решил записать очередной ролик. Э -э небольшая такая предыстория этого видео. Как-то один раз мы с женой вечером решили посмотреть кино. Э -э называется Русский фильм, э -э Лед. И мне пришло сообщение на PokerStars, что вы можете разыграть билет за 10 долларов, что ли, за 11 сделать вход в турнир и попробовать выиграть путевку. Ну, так сначала я сильное значение этому не придал. Продолжали мы смотреть это кино, но тем не менее, что-то думаю, а вдруг можно попробовать. Как говорится, всегда есть шанс выиграть свою путевку. Я не помню, куда там в Барселону или Лос-Анджелес. Не помню, куда. Хотя можно открыть э, то, то письмо, давайте посмотрим. Так, и вот, друзья, это письмо. Выиграйте поездку в Лас-Вегас на турнир Куб.К. 239. Уважаемый казино 666, не упустите свой последний шанс. сейчас в турнир Speed&Go, чтобы выиграть поездку на турнир в Лас-Вегас всего за 10 долларов. Ну, в принципе, 10 долларов это... Не такие большие деньги, чтобы попробовать свой шанс в этих турниров. И что значит предлагает нам выиграть пакеты, и денежные призы за считанные минуты. Пакет включает в себя два авиабилета. Вот, в принципе, как я уже помечтал, тогда, кино смотрел, что поедем вместе с женой. В оба конца, плюс трансфер в аэропорт и гостиница. Два билета на турнир, который состоится 6, 6 июля. Ну, это было раньше. И три ночи в гостинице премиум класс в Лас-Вегасе. И вот я решил с него, в него сыграть. Поставил на паузу. На паузу кинофильм Лед. И, в принципе, давайте смотреть, как все было. Ну что, давай попробуем. А? Давай. Что тут вообще такое? Новое. да какой долго это они эти пять пять минут а, ну, давай. тут он ну вот он уфта. а какой? А, а? не знаю, ну я не знаю что они там <соскоп> <соскоп> <соскоп> давай, ладно что -то. посмотрим что у нас там получится что это за УФК? Двое, найду. Mm -hmm. а, будет а это может быть не будет поездка. О, тут, короче, 20 долларов а ну короче это я понял там можно несколько раз играть пока за поездка а ага, понятно вот так блин не ну она когда-то выпадет что, записываешь, что ли? У ну? тебя такой разговор, как будто ты записываешь. У тебя уже профессиональные. Три-четыре минуты. Сейчас попробуем их обыграть. Но это новое они тут придумали, как, не знаю, пользуюсь к дизайну, не нравится карта. И здесь будем играть. Опа-на. Ну, 6 валит, 10 нам надо пить. Пика-пика нас спасает. Пика-пика-пика. Да что ты. Все, все. Блин, у нас такие шансы были. У него у нас.. Ну, ему повезло, можно сказать. Тебе повезло, немец. грязная игра. Блин, вот, конечно, пика не пришла. Ну, ну 10-5, зайди, девятка. 10-5, девятка нас выручит. Ну. 10-5. Есть. Заходи, тузы, королев, скрываем тебя. Тут флешек. Тут флешек, Кресте. Ну, зайди. Бан -бан. Старше, вот и все. Ну, старший флеш. по этот стрит 789 через вольта. 78 лет. за попадал он какой-то? ну ладно чё да, отличная игра была ну что, друзья, вот так прошел этот, этот турнир, билет у нас он прокрутился, не выпал ну я так думаю, что если играть пробовать себя, там можно еще раз заходить, ну я больше не стал то когда-то вам повезет и вам выпадет этот счастливый билет и вы сможете отправиться в лас веду друзья, ну, а я рад, что вы были с нами Спасибо вам, что вы заходите на мой канал. И я вас обязательно жду в следующих видео. Увидимся. Пока.